Смотрите в этом выпуске. Да здравствует новая игра для смартфонов из вселенной Call of Duty, что общего игры King of Avalon и Orlando Bloom. PUBG New State, неужели разработчики вспомнили, что помимо версии Mobile, надо развивать и свою новинку? Объявлена бетка продолжения Genshin Impact, несколько новых очень крутых игр для телефона, почему во все это нельзя будет поиграть на смартфонах от Nokia, и самое глобальное обновление PUBG Mobile в честь своей годовщины, а также многое другое на Zona Game. Всем привет! Мы на Зона Гейм решили быть в трудную минуту вместе с вами. Наша задача отвлечь вас от проблем и переключить на интересные новости, а новостей достаточно много. Поэтому давайте сделаем так, вы поставите это видео на паузу, сделайте себе чаек, а потом нажмете на плей и посмотрите, что мы для вас приготовили. Начнём с бомбезной новости. Activision заявила, что хочет выпустить Call of Duty Warzone для смартфонов. Это будет их вторая игра для мобильного телефона и снова в режиме королевской битвы. А почему бы и нет? Они словно как воду глядели. Глава Activision верила в мобильные устройства, и их в разы больше, чем всех приставок вместе взятые. Мобильную игру можно взять с собой куда угодно, да и больше прибыли приносят именно игры для телефонов. Это многомиллиардная индустрия. Да и Call of Duty Mobile отличный пример. Что будет в Call of Duty Warzone еще держит в секрете, но не трудоущество догадаться, что на мобильные платформы перенесут все самое лучшее из компьютерной версии. Вот так новость, этот релиз наделает много шума, учитывая успехи другой адаптации из этой же вселенной. Будет даже интересно посмотреть, как новая королевская битва посистизается с Epic Legends, которая вот-вот окажется на мобилках. Игра выйдет не скоро, так как телевизор лишь подтвердила начальный начале набора в компанию разработчиков. Интересное множество появится в игре «King of Avalon, игра, в которой необходимо сражаться с врагами по всему миру и в реальном времени. ММО-игра позволяет заводить новых друзей, в питомцы брать драконов и делать все возможное, чтобы трон достался именно вам. Так вот, разработчики игры подписали контракт с голливудской звездой Орландо Блум, который предстанет перед игроками в образе рыцаря со своей сюжетной линией. Не на месяц-другой, как обычно это бывает, а навсегда. Легенда персонажа такова, когда-то он был одним из самых уважаемых рыцарей, но когда на его территории напали орды, то при помощи проклятого клинка нанесли рыцари увечья. Деревня пала, а дальше, как это бывает, во всем стали винить того, кто изо всех сил за них сражался. Парня сделали изгоем. Спустя энное количество времени, герой переехал в Dragon's home Сити, чтобы начать все с нуля. Собственно, с этого места нам и предлагают начать играть за Орландо. PUBG New сдох Dog Walk. С момента запуска игры, хочу подметить успешного запуска, прошло немало времени и за все время игра не смогла отличиться обширным количеством всяких новшеств, плюшек и всем чем можно постигнуть игроков проводить в игре как можно больше и дольше. Видимо разработчики проснулись и вспомнили что надо хоть как-то развлекать народ и до 16 марта стали на раздачу бубликов. PUBG New State нам предлагает создавать и вступать в кланы, впрочем это можно было делать и ранее, но теперь появится стимул и эти кланы надо развивать. К примеру, если ваш клан попадет в топ-100, то участники получат два бустера по 150. Это поможет ускорить процесс развития вашего персонажа. Будет проще приобретать сундуки с косметическими наборами, скинами и многим другим. Зато 50 игроки получат трехразовое примножение достижений в матчах, а также доступ к двум сундукам с премиальными предметами. Пусть все знают, кто в пап-крут. Вы не поверите, но PUBG New State на сегодняшний день считается самой популярной королевской битвой в мире. Звучит это круто, но лично у меня к этой заявочке очень много вопросов. Один из них, если вы самый популярный, то почему в каждой катке 90% ботов? А вы играете в эту игру или предпочитаете PUBG Mobile? И почему? Давайте пообщаемся на эту тему в комментариях. Да, китайцы умеют делать игры и с этим мало кто поспорит. Вот уже второй год весь мир ждет Хронкей, можно сказать продолжение Genshin Impact представляющие себя по шагу РПГ с элементами коллекционирования. Информация об игре мало, дата релиза неизвестна, но разработчики объявили о том, что приступили к поиску бета-тестеров. Заявочку можно оставить на официальном сайте. После этого вам предоставят полный доступ к игре с одной большой оговоркой. Вы ни при каких обстоятельствах не имеете права делиться скриншотами, видео или прямой трансляцией игры. Каждый, кто будет принят по поучаствовать в бетке, должен будет подписать документ о неразглашении и ряд разных требований. Просто так поиграть все все не получится. Необходимо еще искать недочеты и писать о всех ошибках и проблемах в специальный софт. Кому интересно, дерзайте! Не так давно для смартфонов на Android была выпущена игра Exelot Stars, а вот теперь она появилась и в App Store. Бесконечный раннер предлагает нам добраться до финиша и встретиться с рандомными ловушками. Победитель заслуживает право на хвастовство, игра привлекла внимание за среднюю сложность прохождения, приятную графику и юмор. А главное, в эту игру можно играть в паре, каждый на своем смартфоне. Кому интересно, вперед в маркет! Как минимум, нас ждет еще одна интересная игра в духе 3 на 3 Представлены первые кадры новой мобильной игры т 3 Arena. Нам обещают трехминутные бои на локации, на которые сразятся 6 онлайн игроков. Бои проходят на ногах, с разными огнестрельными и каждая команда защищает свою базу. Нам предложат уйму плюшек и десятки разных режимов, к примеру, сразиться одному против кучки ботов. Говорят, будет ой как непросто. Предварительная регистрация уже началась, в раннем доступе окажется 17 марта для Android и 26 мая для iOS. А выход из бета запланирован на конец 2022 года. Наконец, дождались. В маркеты попала качественная гоночная игра. Не знаю, как вам, но мне надоело играть не перспит, асфальт Real рейсинг. Хочется чего-то нового и с отличной графикой. 11 марта Identity 5 выпустила свою футуристическую гоночную игру Ace Racer. Пока в бета-версии и только на Android. Впервые игра была представлена в прошлом году в Китае, и теперь оценить игру посчастливилось и нам. В игре представлены гоночные автомобили будущего. За основу были взяты реальные чертежи машин, и каждая модель получила футуристический вид. До изменения. Каждый заезд в среднем составляет около одной минуты. В Конце самой гонки позволяет трансформировать свой автомобиль для лучшего опережения соперников. Новость Бомба Nokia объявила прекращение реализации флагманских телефонов. Не срослось, оно и понятно, их флагманы и близко не стояли с бюджетниками от Xiaomi, Oppo, Huawei, которые стоят в 3 раза дешевле, но могут предложить больше, лучше, как по технической составляющей, так и в плане обновлений систем безопасности. Сейчас Вендер сосредоточился на своем основном бизнесе в смартфонах начального и среднего уровня, а также на кнопчатых телефонах. То есть, другими словами, выпускать смартфоны будут дешевле, но все так же хуже тех, которые упомянули ранее. Предполагается, что Nokia вообще покинет рынок смартфонов и сменит курс на сегмент услуг для бизнес-пользователей. PUBG Mobile 1.9. Глобальное обновление поступит на телефоны 18 марта, в свою четвертую годовщину. Обновленное меню, парк приветствия, оружие и новая транспортная техника. Вам станут доступны велосипед, новый мост и пистолет. Свежий голосовой пакет и новый режим Ирангель ТДМ, который рандомно определит на карте зону сражения и победит та команда, которая первой уничтожит 40 игроков. Что касается горного велосипеда, на нем можно прыгать через скалы, дома, ездить как угодно, кроме как по воде. Если вам понадобится переплыть реку, просто положите велосипед в рюкзак и плывите себе далее. Очень реалистичный подход. А теперь несколько интересных игрушек. Тамагочи в вашем смартфоне. Отель для собак. Реализуйте лучший отель для собак. Создавайте все удобства для своих пушистых посетителей. Вовремя кормите, поите, играйте, купайте. Весело проводите время и получайте от процесса удовольствия. Need for Speed Underground добрался до смартфонов. Шок! А если честно, в игровой индустрии назрел скандал, так как миру представили ее пародию под названием «Hit Gear. Помимо того, что игра также предлагает нам устраивать заезды по ночному городу и дрифтовать, так и подчастую скопировали весь дизайн и решение. В прошлом оригинал ругали за отсутствие полиции, а в Hitgear есть и это, и еще 8 разных режимов. С ума сойти, опасаться о счастье, тревога к девчонка. На этом у меня все, а я с вами прощаюсь и всем пока-пока. Ах да, не забудьте на нас подписаться, чтобы не пропустить еще больше интересных новостей из мира мобильных игр. Вы смотрели Зона Гейм. Всем до скорых встреч.